Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале по покеру и сегодня мы будем проводить очередную сессию турниров 5050. -50. Давно я в них не играл, как говорится, немножко был занят. И теперь у меня такое настроение, как говорится, обыграть всех, забрать все фишки. Ну это примерно то же самое, наверное, что заниматься сексом, получать удовольствие от игры. Поэтому всем приятного просмотра. И мы будем начинать наш экшен с таким настроем голоден голоден по покеру поэтому будем получать удовольствие вместе а кому нравится мой канал подписывайтесь ставьте лайк Будем дружить, буду помогать, будем вместе получать удовольствие от игры в покер. 5-6-1 мы будем играть здесь. Ну, никто не сыграл, есть... Такой смысл, 5-6, сыграть рейзом, забрать банк. Но пока бленды маленькие, но тем не менее, мы будем показывать самым агрессивную игру, поэтому... Начинать будем на 5-6 заходить рейзом. Ну, здесь быстрее я буду сбрасывать, тут нет смысла играть, тут рейс был от игрока, поэтому так, что-то я не зарегистрировался. 10-9 будем сбрасывать, они разномашные Ну, на данном этапе, в принципе, я сбрасываю такие карты. Хотя 9-10, может быть, и... Ну, 8-3 за в принципе, тут по шансу банка. Ну, в принципе, малый бленд уже прошелся, и 8 бар, лоб мы не попали. Флоп это первые три карты на столе. Если кто не знал, посчитайте правила. В принципе, там все просто. Так, ну а 10 да мы будем подъем делать. Во-первых, тут игроков. Много надо изолировать. Побольше в идеале доставаться один на один. Один сбросил. Сейчас посмотрим, что будет дальше. флоп мы не попали но зато создали банк в принципе такой огромный и уже кто-то может быть за него поборется но ну, а мы посмотрим как мы разыграем конечно вот тут все прочекали да все прочекали но мы будем тогда ставить конечно конечно если нам забрать то будет фантастика сбрось сбрось еще один игрок остался который в принципе так туго думает ну тут чисто блеф ну, не знаю если блеф то надо ставить прилично но мы поставили 200 фишек ну, тут конечно Разыграл у нас китаец. Ничего страшного. Да, мы 4, в принципе, сбрасывать будем. Давайте 10 столов откроем, будем играть немножко так поживей. Это 8 в принципе мы играем. Давайте пробовать 10 играть. Чем больше вы играете, тем больше вы можете зарабатывать. В принципе логика проста, с учетом того, что вы умеете играть. Или наоборот, чем больше вы играете, тем больше вы проигрываете. 5,7 давайте рейдом заходить. Не попали мы во флоп. В принципе, только шестерка на ридере пришла. Продолжаем нашу регистрацию. Это у нас будет три стола уже открылось. Попробую сыграть, надеюсь, на болет. Да, там две пары. Семерка доехала. Ну, Тут с валет я буду играть здесь. Хотел бы обратить ваше внимание, вот стек, в принципе, у меня опустился, да, вот она я почти. Одна треть стека осталась, и вот самое главное уметь подниматься. Да, у нас одинаковые давайте подбудрим его Две десятки я тоже буду заходите и друзья у нас в принципе стек чуть больше 10 блайндов сейчас посмотрим конечно как здесь уже смысл играть есть на стек и удваиваться буду делать рейс 3 2 у него было хороший шанс у меня здесь были и флешей ну, вот буквально мы опять поднимаемся поэтому в покере нужно уметь если вы потеряли фишки уметь подняться Здесь 6 валет будем сбрасывать. А король, король валет, опять же, рейзом будем заходить, будем лузовы играть. Здесь в принципе хороший флоп, есть смысл полбанка поставить. Тут навряд ли он попал в даму или восьмерку. А, так как вы были а а рейз рейзером на префлопе есть смысл продолжать атаковать, чтобы, -то, скажем, тому игроку, который играет против вас, сложнее было принимать решение. 7-8. Самое 7 допустим, просто я сыграю кову. В смысле 30 фишек. Большой бленд поставлю. Мы попали здесь. В сет. Надеюсь, он заходит. Нам шестерка нужна или трефа? Шесть трефов нам нужно. вон что у него было я думаю отдали мы конечно хотел я поставить но но что-то побоялся он заколировал на на ту за тут стрит и это меня в принципе мотива. Да, поймали мы шестерку. Шестерку свою поймали. Ну, здесь кол однозначно, надеюсь за короли да там у него 65 5 бубулые неплохое тут две дамы конечно оказалось Здесь шестерка была, тут у него дро. Друзья, четвертый стол у нас открылся. Опять же, блеф надо ставить хорошо. Тут порядка пяти больших блайндов я поставил. Закалировал на семерку. В принципе, довольно, так как сильно сыграл китаец. Теперь у нас тут стек стек упал э -э, на семь четыре он белый пол такой вот. Но ну, одномасный, в принципе. А мы отметим здесь регулярно здесь он вылетел да а нет он играет здесь вот он тройки я буду продолжать нашу игру Пошло просто сбросы. Тут отлично. Вот два олына. но ну здесь нам черви нужна, тут мы попали в даму, посмотрим, что будет вытворять у нас дом игрок. Нам тут два-три черви надо. Ну, тут я весь собираю девять тоже зайду рейзом ну, тут стрит и валету через шестерку через десятку тут достаточно много совпадений через шестерку есть но две трифы у нас на флопе пятерка на самое младший поэтому просто сбрасываем наша задача сейчас ставим, ставим перед собой как подняться принципе начал австриец на туз 8 заколил тоже в принципе нес так большой так открылся у нас друзья пятый стол К расположению столов. Ну, здесь я буду, здесь я буду пушить. Король 10, осталось 6 человека, буду резон доходить. Да, тут на туз король. На туз король мы попались. Да. Отметим, что мы пока что короче три, четыре будем играть. Две шестерки будем прибавить. Так, есть десятка, но... схему просто еще ранее стадия турнира тут нет смысла нет смысла коррировать его пушку нам дама да, десять да здесь конечно так 37 здесь конечно друзья переехали наш сет и это печалочка называется двоих третье место мы здесь заняли да ну и на этом я себя и поздравляю так третье место мы заработали 2 доллара 28 центов здесь мы были здесь мы были рейзером поэтому и смысл делать продолженную ставку на совпадение на вольте так Пока что у нас так не получается открыть все 10 столов одновременно. Но зато в этом тоже есть смысл. Можно спокойно смотреть, как проходит игра за столом. Потому что когда 10 столов будет открыто, уже немножко пойдет побыстрее игра. Время на обдумывание уже будет уменьшаться. Дамы король одномасный решил закурить. Так, вот этот игрочок у нас тоже регулярный игрок. Давайте его отметим. Остальные пока что под вопросом. Плюс 4 будем играть. 8-9 выкидывать. будем выкидывать тоже сейчас друзья окошечко прикрою а то прохладно стало Так, продолжаем. Здесь не было здесь не было атаки, агрессии, поэтому у нас было совпадение. Одно на семерку и мы сделали подъем три больших бланда. В принципе, забрали банк Не так он большой был, но все равно приятно. Два короля туризм заходить. большой блендер решил туда поставить так это у нас 6 столов 9 короля тоже таким мини-резом сыграем можно выкидывать. Есть, опять же мы не всегда играем, стараемся сыграть рейзом, только вот так вот по карте. Но два короля, это тоже сильные карты, мы будем заходить рейзом, слабые наша задача поп увидеть силе руки конечно давайте короли со сброшу ну, принципе мы бы могли забрать бы ну но... так а что там получилось на сад восьмерка 8 да? а король король пришел ну, здесь ранняя стадия друзья Он у меня королей, пришел рейзом был подъем и потом последующего банку я конечно Лучше остаться в игре, если вы, как говорится, умеете играть. Здесь 6-5 я могу масло будем играть здесь дамы карты средней руки мы будем подъем делать так 6 9 буду выбрасывать 6 столов у нас ага вот седьмой так сейчас я тут еще зарегистрировать один на один тут у меня тут есть смысл Король на массу, бросаем. Так, а тут что у нас такое? Мы будем ризом выходить, тоже зайдем. Ризом одна одна одна карта. Да, понедельник в Да, у меня Но ну, нам тут надо пики или четверка так три пять тут, в принципе, реисков. 8, я решил закворить как-то так здесь мы никуда не попали что как-то вяленько так у нас проходит это все регистрации тоже что-то так жаба у нас да вот было вот, вроде у нас тут но, считай, один стол все равно А�� 8. Уionar ну, 8. тут. Кол, 5 фишек будут. Дай шестерочку но здесь ничего мы тут не собираем просто сбрасываем Так, у нас открылся седьмой стол Ну, поставлю так ради интереса. буби есть у нас восьмерка правда что друзья немножко скучновато проходит нет такого экшена я так и не замечаю что какой-то такой напряг идет Это все так по простому ничего особенного 8.5 одномасно будем заходить. Здесь восьмерка у нас будем ставить. Нам 8.5 трефа, если придет. Будет улучшение. 8.5.6 даже. Да. Значит, трефа, девятка, 8.5. Падение три-четыре надо. Три четыре губи. Не стал я много ставить. Там у него короли сидели плюс Я тебя буду сбрасывать на Аллы, принципе регулярный игрок. Правда, что-то не скажу, что это, что он там сильный, так как-то я так не увидел особо в его игре какой-то изюминки там. Может, может мало играли, но вроде уже достаточно часто я вижу, как играть турнир так девятку у нас есть нам 9-4 надо 8 9 сбрасывать ну тут 7 я вот его закулю второй раз она пушита пушита у нас есть у него дома король было ну и пришлось нам достаточно хороший стейк у нас получился будем продолжать атаковать В принципе тут два картыша осталось допустим ну, валят дети а за коля да тут Лопай, тут будет король нам надо. Но ну, а нам есть туз король поймать надо или. Да, что странно, что мы ничего не ловим. олынить его, если будет рейс. Туз нам надо. Туз, дама, король. Да, вот это глупый ход был. Тут два кардыша, а мы, в принципе, очень сильно победили в этом турнире. Э, ошибка была этого игрока в принципе не надо было играть на девятках это не такая уж сильная рука но ну, две пары отпусти они считаются как сильно рукой но здесь обратить внимание два коротыша в принципе тут три блайнда осталось даже чуть меньше анте уже пошло 15 и уже стек под 500 тоже он уже отключился а у него был полторы тысячи фишек друзья но тут с тут 6-6 есть по банкате так усвалет а что у нас здесь было да вот нас вот так переехали друзья прям вообще красиво c десяток он поймал ну не получается вам особо такой сильной игры показать а здесь мы заработали 5 долларов 6 центов Заняли первое место мы здесь. У нас так, под восемь тысяч. И это хорошее, в принципе. Начало было. 7 балет. Так. Девятка нужна. Забрали мы здесь на валет с тузом. Туз валет будет рейс. Заколи я тут его. Валет туз там надо. Туз валет будет. Да, выиграли мы. Туз 10, одномастный. продолжать атаковать. Тут 10 буби. но ну, я здесь рисковать буду. Нам буби нужно. Да, там сет. Сет двоек. скинули в принципе правильно мы скинули а Регуляр у нас покидает стол Он, в принципе если вы помните так если вы помните мы его тоже выбили там на какой-то карте Я уж не помню бал пошел. мы доигрываем эти, эти турниры и 4-3, 5-10, ну по шансам банка тут 0. Ну, Кино. Буби нам надо, дуздама. Ну, двойку мы поймали, прочекаем. Тут после нас два игрока. шесть семь сбрасывать буду. Да, тут два у нас, два коротких стека. Надо как-то нарастить бы. Наша задача сейчас именно вот проявить свое искусство, знание. Ну, хотя никакие знания не помогут, если в принципе дама 10 8 он зайти рейдом но мы пойдем по банку на две десятки три король одномастный но еще не поймали 5-4 тоже могу не сбрасывать 2 пятерки валет 6 будем кидать человек остался за столом тоже не заканчивается когда за столом остается 5 7, 8 ну, давайте пойдем в ба банк ну, туз валет тут что-то румын смотрю агрессивно играет туз валет я буду по ба банк идти есть совпадение на флопе будет король валет однозначно рис будет мы здесь собрали. Да, не пришла пекушка. Здесь туалет одномасный будем. друзья туз 5 все ему пришло две пары ну а здесь например, тут давайте закон а, этого пингвина дома нам надо туздам арет да хороший шансы были бы но... 4, 9, 6, 3. Так, я смотрю, везде мы играем. Да, на королях. пушить на да, девяточка семь восемь тут нам девять нам девять здесь пике. пики да вот я проштрафился конечно Конечно, Но тут две двойки буду выбрасывать. бленды еще не так уж большие. Туз-8 резом буду играть. Туз-король То Атамаса тоже буду выходить рейдом. Здесь туз надо да, опять он вылетает а, нет не нравится вообще. восьмерка нам нужна на этом столе только восьмерка, девять. Так, третье место мы здесь занимаем третье место 2 доллара 18 центов так это у нас 5 столов осталось Да, еще надо 3 или 3. Сет на сет. Так, тут мы. Вольты у меня оказались. 10 дама Будем тоже подъем делать. 735 король 92 но тут вот семерка наши обошли Туалет тоже. Я онлайн. Помимо mm -hmm. mm -hmm. чем кол делать короткий стейк у нас да тут справа от нас но мне не на чем играть Валечка. Да, попал, третье место у нас здесь. Так, а здесь мы на туздама увеличиваем санкции Так, а здесь мы побеждаем в мире, значит, здесь мы зарабатываем 2 доллара 57 центов. А здесь мы зарабатываем 3 доллара 63 центов. Вот так вот, друзья, получается у нас по деньгам и у нас осталось два стола, надо еще выиграть. Убедить. Так а что у нас тут? А что у нас тут друг на друга? крести нам надо. Еще у нас одним остался турнир. Пусть давайте будем защищать. 5. Будем обрасывать. Твоя литва восемь тоже самое. хорошо. Okay. Опять одноносный. Давайте резинку. Да, там тоже самое десяточка казалась. Вот я заходу, наверное. Надеюсь, там 10 дома будет. Десятка? Нет, тут 9. Ну, дама 9. Да, отлично. однозначно низ Неплохо бы ререйс от Бостера, но видно там ничего нету. ничего не оказалось ну, ну забрал у нас <coughs> 4 матс 5 рейд <coughs> Матус вообще хорошего к одному основу. Что было у не ⁇ там, да? 310 Да. Yeah. I don't know. <smart noise> <smart noise> где же наши карты решающий турнир а вы внимаете натяжной турнир Thank you. Давайте потянем время. Через три минуты будет 100-200. В принципе уже стадия, а пойдет, но тут вот, столько. только от 3000, в принципе можно еще делать, но. Затянулся в турнир, есть смысл кинуть время дальше. Yeah, yeah. Да, наконец-то турнир закончился мы победили в этом турнире и зарабатываем 3 доллара 15 центов ну что хочу сказать друзья не сильно тут экшен получился в этой сессии но тем не менее последний турнир он оказался в нашу пользу поэтому играйте в покер подписывайтесь на канал ставьте лайк всего доброго love you mm -hmm.